Для чего нужно колдовское имя? Давайте попробуем развернуть, что это такое за понятие, и сразу же поймем, для чего оно нужно. Колдовское имя – это некое тайное имя, именно тайное, которое получает тот, кто посвящается в определенную колдовскую или ведьмовскую традицию в рабочую традицию. Понятно, что с этим именем человек несколько выпадает из привычного круга социума, где его знают под определенным звукорядом. Фамилия, имя, отчество, имя и фамилия или каким-то образом еще, но явно, что это имя не социальное. Значит оно нужно и не для социальных нужд. Это также вытекает нам из логики. Колдовское имя дают человеку Высшие. Это может быть его личный наставник, который его посвящает какую-то определенную традицию и на ухо ему произносит то имя, которое будет у него в этой традиции. Считается, что через это имя с ним будут взаимодействовать либо боги, либо хранители традиции. И никому это имя, конечно же, говорить было нельзя. Так было всегда. Впоследствии эта же тема перешла и в авраамические религии, как вы знаете, во время определенных включений в те или иные религии авраамического толка, там тоже дают иное имя. Как бы говоря, что это имя не социальное, и взаимодействовать с силами ты будешь от имени этого, а социум, от своего другого имени. Придумали это, конечно, не христиане, не иудеи, не авраамисты, вообще никто. Это тема древняя, языческая, это было во всех культурах и во всех культах. На Руси тайное имя имел каждый, на языческой Руси. Имя произносил шепотом жрец, волх, и говорить его, конечно же, никому было нельзя. Считалось, что тот, кто знает твое тайное колдовское имя, получает над тобой определенную власть, власть над твоей душой. Так что можно сказать, наверное, что это имя души. Иногда это имя самопосвящаемому приходит во сне. Просто либо шепот во сне, либо имя произносится во сне, либо просыпается человек с определенным знанием своего имени. Иногда имя говорят непосредственно боги. В процессе работы, в процессе практики возник, возникают инсайтные включения и тогда слышно имя, которое тебе дают. Но это мы говорим о тех, кто осознанно приходит в традицию или кого уже в осознанном возрасте выносит в определенную традицию или на определенный колдовской и ведьмовской канал. Бывает по-разному, но Несмотря на то, каким образом дается это колдовское имя, правило здесь одно, его никому нельзя говорить, даже своим. Исключение составляет некий общий круг силы, который называется ковин, и тогда считается, что в рамках этого ковина по, по тайным именам члены этого ковина могут величать друг друга. Но это скорее кельтская и новоявленная веканская традиция, обычно не на Руси, не, например, в северной традиции. Это было не популярно, потому что и вообще не принято, потому что круг силы никто не составлял. Это редчайшее исключение, чтобы волхвы собрались вместе и проводили какой-то заклинательный круг. Но бывает и иначе. Я думаю, что, наверное, многие из присутствующих вспомнят такие моменты, особенно в детстве и даже преимущественно в детстве, когда вы вдруг начинали себя называть другим именем. И не потому что так звали вашего приятеля или подружку в детском саду, не потому что вы услышали это имя по телевизору или по радио, а просто потому что вы себя так ощущали. И можно сказать, что это было первое включение в собственное понимание собственной сути, что то, что есть на самом деле вы, то есть вот это глубинное я, оно не то имя носит, которое дали вам мама с папой. Мама с папой, у них была своя мотивация, они как раз вполне вероятно могли взять это имя от подружек и из телевизоров, а вот маленький человек, который вдруг начинает себя величать каким-то другим именем, такой прошивкой еще был не обезображен. И называя себя определенным именем, он, конечно, шокировал окружающих, но если вы это помните или вам рассказывал кто-то, что с вами такое происходило, помните, что это не напрасно и это имя каким-то образом имеет к вам отношение. Сейчас в сети очень большое количество разнообразной информации, как вычислить свое колдовское имя, что это такое, как вычислить имя с точки зрения нумерологии, как его вычислить знаю, там, по зодиакальным знакам, по планетам. Нельзя сказать, что это иллюзии или обман, это попытки, конечно же. Но я не рекомендовала бы вам опираться на это мнение и на эти описания, как на истину в последней инстанции, потому что услышать свое колдовское имя, это всегда очень индивидуально. Когда ведьма или колдун начинают нарабатывать свой информационный канал, по нему приходит совершенно различная информация, в том числе и о нем самом, и тогда имя Колдовское имя вполне могут произнести боги. Не то чтобы они его дают, но скорее они его читают. Читают именно по другим информационным пакетам, которые считывают с человека, не так, как человек считывает информацию с другого человека. Там есть знание, каким именем вы обладали, возможно, когда были в своей максимальной силе. Или под каким именем вы были рождены здесь первый раз, когда еще на канале своих богов вы были максимально чисты. Это может быть то имя, которое вы носили, когда практиковали когда-то колдовство, а может быть это имя носил ваш бог. Очень часто под колдовскими именами вдруг мы слышим имена богов. И это не какие-то иллюзии, не какие-то понты, и смеяться над этим, конечно, можно, если не понимать смысла. Иногда знаем, что колдуны и ведьмы называют себя именем своих богов. Может быть, немножко модифицированными, может быть, немножко перефразированными, а может быть и прямыми. И тогда кажется, что человек просто пребывает в каких-то странных состояниях, как-то он себя несколько интересным образом персонифицирует. Но если это имя слышит окружающими, то, наверное, можно сделать такое, что человек немножко странно себя персонифицирует. Но вот если ведьма понимает, что у нее колдовское имя совпадает с именем ее бога, но при этом она не рассказывает об этом каждому желающему и нежелающему, то можно сказать, что она понимает свою суть. Только вот это правило, его действительно не надо никому рассказывать. Почему? Ну, во-первых, потому что это неуважение к богам, с которым ты выстраиваешь несколько иные взаимоотношения, чем с социумом, а во-вторых, просто считается дурным тоном и плохой приметой. Вот из таких соображений можно, наверное, и интерпретировать колдовское имя. Не рассказывайте об этом никому, но когда вы взаимодействуете с силами, вы употребляете только его, потому что в этот момент ваша личность, а имя все-таки обозначает личность, в момент колдовских практик и взаимодействия с иными силами, чем люди и эгрегоры человеческого мира, мы становимся другой личностью. И произнося или фиксируя свое другое имя, мы это как бы подтверждаем и становимся в этот момент действительно другими личностями. Я надеюсь, коллега, что я помогла вам разобраться с этим вопросом и развернуто ответила на ваш вопрос.